Всем привет! Вы на канале Лепка – это просто! В этом видео я покажу, как слепить вот такого милого кролика. Нам понадобится заготовка в форме яйца для тельца кролика, две длинных капельки для ушек и маленький шарик для хвостика. Расплющим капельки и сформируем ушки. Прикрепим их к нашей заготовке. С помощью завочистки сделаем глазки. Насыпем немножко соли и обваляем в ней наш маленький шарик. Прикрепим его к кельцу. Вот такой пушистый хвостик волчился. Под глазками крепим маленький розовый шарик. Это будет носик. Вот такой милый кролик у нас получился.